как бы произошла некая мозговая катастрофа, да? он выпал из социальной ситуации, мы еще ничего не понял. И ему же надо на работу опять. А на работе идет диалог. Мы сейчас теперь делаем? у нас. Кресло было, кресло освободилось. У нас руководитель был, руководителя нет. У нас бизнес э, был хозяин-владелец, теперь что-то с ним произошло. Значит, мы что делаем-то? И там оврал. У него в башке обрал в теле проблемы. Его там пробило, перекосило, рот переехал, язык передвинулся, рука повисла, нога отключилась и так далее. А на том конце дела встали. Поняли, да? И он к чему-то стремился, а всегда планы громадье, они еще больше и больше, это же по разгону, это же по нарастающей. И теперь мы медицина, угу. у нас есть вот такой человек, угу. и мы, он от нас три, мы должны, у нас же в медицине, мы должны, у нас есть понятие трудоспособность, угу. в, трудоспособность, дальше временная утрата трудоспособности и стойкая утрата трудоспособности, это инвалид. Это все, это на социальное обеспечение или в режим доживания. Поним, да? А этот временно утратил трудоспособность, и он, ему и болеть некогда, и лечиться некогда. И идет, начинается, он говорит, лечите, я вот он. Угу. Ну и дальше вот как будут его лечить, это уже будет зависеть, что с ним будет потом. Угу. Если его начнут, ничего не меняя в его стиле, ритме и образе жизни оставляя все, как было, и он же хочет, что у тебя рука, он тебе писать не может, да, он говорит, руку мне надо сначала, я же расписываться хотя бы должен, как, мне язык надо, я же говорить не могу внятно, понимаете, мне ногу быстрее надо, парализованную, восстановите мне ее, мне же ходить надо, я же не могу с палкой на работу идти, да, или на коляски ехать, вот. и вот начинается, и если мы его начинаем, под его запрос, или мы хотим его тут же быстрее вернуть на работу, мы начинаем его реабили восстанавливать, чтобы он опять продолжит, как жил. Свой стиль, рыба, ритм, образ жизни, место жизни, все остальное. И мы начинаем, опять он хочет быстрее, мы начинаем дело-дело-делать, и он накрывает второй инсульт. И второй инсульт. Он либо смертельный, если был первый микроинсульт, потом будет средненький, а потом будет тотальный, да? Но если его начинают активно восстанавливать, никак положено, не убирать асимметрию, не восстанавливать кровоток, не поменяют ему стиль, ритма образ жизни. Сначала восстановили энергоресурс, потом восстановили энергораспределение, биологически, как оно выстроено. Положено мозгу 20%, mm -hmm. все, никаких 30-40. Mm -hmm. Но у нас еще до этого-то, пока он мозгами отсасывал и оттягивал на себя ресурс, у нас просела печень, почки, иммунитет, понимаете? Mm -hmm. У нас где-то дегенеративные дистрофические изменения в позвоночнике, у нас суставы, то, что он раньше медикаментозно как бы отмораживал или обезболивал, мы теперь вот... Да, и поэтому мы занимаемся, то, что было в дефиците, теперь там все эти органы и системы должны восстановить. Мы должны восстановить, нет, вот эту сущность энергораспределения.